Привет! Это одно из самых полных видео об iPhone 11 без воды об этом смартфоне и почему ты должен знать именно об этих нововведениях. Поехали! Дисплей 6,1 дюйма, выполненный по технологии Liquid Retina, пространственное и улучшенное звучание, а также поддержка Haptic Touch. Шесть цветов. Из новых это бирюзовый и фиолетовый. Из линейки был убран голубой, но при этом остались классический черный и белый, а также желтый и красный. Самая крутая фишка iPhone 11, скажу вам по секрету, это двойная камера. И вот здесь именно с этого самого момента ты начинаешь понимать, что Apple все-таки умеет зарабатывать деньги. Просто потому что в недавно купленном мною iPhone XR, ну плюс-минус год назад, всего лишь одиночная камера. Ночной режим – это одно из самых крутейших нововведений в камере нового iPhone 11, а также этот смартфон является лучшим камерофоном на данный момент на рынке. Ну, не считая iPhone 11 Pro, конечно же. По мелочи. Добавили поддержку Dolby Atomos, обновили фронтальную камеру, теперь она поддерживает записи видео в 4К и слому а также улучшили производительность батареи, теперь она живет целых 24 часа. И, внимание, цена! От 699 долларов в Америке, у нас же ценник будет стартовать от 60 тысяч рублей, плюс-минус как iPhone XR год назад. Ну и про объем памяти, конечно же, не забыл. 64, 128 и 256 гигабайт соответственно. И все это iPhone 11. Теперь ты точно знаешь все самое необходимое перед покупкой этого смартфона. Удачи! Если тебе понравилось это видео, обязательно подписывайся на канал, а также не забудь поставить лайк этому ролику. Тебе ведь не сложно, правда? А мне приятно. До скорых встреч, пока-пока!